Здравствуйте дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Разберешься в кратких фразах, разберешься и в сложных фразах. Дорогие друзья, очень часто нам приходится необходимо говорить следующую фразу. В отдыхе нуждаются все. В работе нуждаются все, в зарплате нуждаются все, в чтении нуждаются все, или в спорте нуждаются все. Как необходимо говорить такую фразу? Ну, например, в любви нуждаются все. Предложение пассивное? Пассивные. Что такое пассив? Это когда, допустим, я кого-то люблю, или вы кого-то любите, или он кого-то любит, это актив. Если меня любят, это пассив. Если вас любят, это тоже пассив. Если их любят, тоже пассив. А по всей всегда используется глагол ⁇ быть ⁇ В данном случае, в настоящее время, значит, используется глагол ⁇ быть а ⁇ Это ⁇ из ⁇ или ⁇ а ⁇ В данном случае ⁇ из ⁇ Итак, как перевести на английский ⁇ любви ⁇ нуждается в ⁇ лау ⁇ то есть ⁇ любов ⁇.⁇ из ⁇ есть ⁇ или ⁇ быть ⁇ это переводится ⁇ everybody ⁇ Первый царь ⁇ всем ⁇ или все ⁇ или каждый ⁇ всякий. Любовь есть ⁇ всем необходима ⁇ Нет необходима ⁇ или нужна. Вот и все. Ничего сложного нету. Дорогие друзья, в этом формате практически такая же фраза ⁇ Только не в любви нуждаются все ⁇ а все мы, например, нуждаемся в любви. Как это будет звучать? Love is all we need. Любовь is есть. All. Всем. We. Нам. Need, необходимо. Или нужно. Примерно так же переводится, как и в первом формате на той странице. Присутствует глагол is, то есть быть. Любовь есть. Всем. Нам. Необходимо. Или нужно. Можно по-другому сказать. All us, all всем, us нам, глагол быть, а, есть, love, любовь, не, необходимо или нужна. Поэтому не очень это трудно, и просто надо отработать несколько предложений, и через несколько дней еще раз отработать эти предложения, которые вы написали, ну, что пять, может, шесть вот, похожих, и все это запоминается.